Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бравлер Фрумикс, и продолжаю жить и наживать, добра наживать в Бравлтауне, и ставьте лайки, и подписывайтесь на канал, стоямбо. Это кто будет, только что? Без понятия. Да еды, Биа. Боже, на... Что это было, скорее, вопрос? какая-то красная была. Биа, ну ну-ка. в порядке. Еды дай! А, Ну-ка сюда иди. Красная ты фигня. Ты Блин, Малефисента, иди, иди сюда. Ну-ка сюда. Чё ты делала. делала в шахте, а? Ну-ка за мной, ш... за нами шуруй. А, Бия, шуруй. следи за ней. Я сам схожу. А? Нет, не надо, я ничего не делала. Я только зашла и вышла. Сейчас Опа. А это что? Ну-ка убирай Что? это. это убирай, а? сказал быстро Убирай, убирай. убирай. либо я тебя посажу сейчас в решетку. Быстро убирай это. Это не я. Меня заставили. Кто тебя заставил? Пусть вирус 8 бит. Вирус из города вирус. Бражника. Бражника Таун. Какой Бражника Таун? Ты тупая. Таун. Ваш, город. Ваш город бабочка таун бабочка там, ну, звучит. Это мы так эти, группа сопротивления, так Вы группа Вы дебилов, живете? которые заражаете Согласен. бравлеров. Да, это, это меня меня уже один раз. Мне пофиг. Вирус, мирус. Так, слушай, мне сюда. Эй, За ты говно вступаем. летучее. Что? Куда еще и летайте. В шоке, ко конечно. Какая-то Сюда иди, Я... идиотка. Служи меня сюда, Бравлер, что ты не дотепа. Ты нам Я говоришь, вы... ты присылаешь нам карту, где находится это. Или координаты, бабочка, тауны. Мы приходим, разбираемся с 8-битом, чистим ему лицо и все классно. Но перед этим нам надо хорошую броню, это надо идти да. к Булу. И, хорошие, ты... мечи. Ну, и хорошие мечи. У да, меня надо. только один патрон. А И хорошие мечи нам нужны. Поэтому нам нужен бул. Так, да, где эта ку куропатка? Куропатка. Малифисента куда-то улетела. Короче, я буду называть ее Малифисента. Не знаю, где она. это... Как ее не знаю, как, как ее зовут, бесполезная какая-то. Так, пойду-ка я к Барли. Где этот бар? я тоже, да, Барли? Его Барли? уже второй день нет за рабочим столом. Может, с него может, в плен может, взяли? Может, лучше мы будем все мэры? Нет. Это какой-то какашка. Мэр Барли. Да, Барли, этот мэр Барли, он даже в жизни... Джеки, ты чё припёрлась? Джеки? Никуда не уходила. А, где ты жила? Живёшь-то. скоро ты иду. тебя в подвале? Никакой у меня в подвале. Выселяйся вон к Мортису. Вон там него там грубую, там можешь... Джину, джин свободный, он к, к Барли не советую. Иди где на майку, вы сдружитесь, ты, он псих. Все равно одно лицо как бы... Это... Я это самое. Че это самое? Ну-ка, быстро выкину. Она, почему, то уже на меня не действует. Так, Маш... мне даже не смей скидывать, убирай это ужас. Выкидывай это в мусорку. Пойдемте я тебе покажу, где мусорка. А, а, а нормально то, что она стала простым камнем? Она, она простым уже заразилась? Камнем. Ну все, это понятно, это все понятно, короче, у нее уже шиза. Бежим от нее! Бежим от нее! Бежим. Это что еще за чудо? Это что за чью Ты чью Ты кто? Я колец. я обычно. Калет. Олег? Хранена? Олег? Колет, балбец. Хватит ее бить. Я Да это ты, котлета Шелли, а это Колет. Она не подписана, я подписана. Да ты тупая идиотка. А ты что здесь делаешь? Она плохая, она я надеюсь... Ч ⁇ ты приперва из колет? Я похоронен. Замолчи Джеки. Я новый хроматический брат, который пришел тут жить. Тут жить. А что такое? Ты... Я как интересовался вопросом. А что такое хроматический брак? Это новые да. легендарки, могут... легендарки. А что такое легендарки? Легендарный это ваш Леон Спайк. Это еще. А я а что, то легендарный? Леон это Леон. Спайк это Спайк. Да, а я легендар. Бравлер, Фрумикс кто? <губки> тоже легендарка, но я легенда, да. Я На тоже легендарка легенда... по-любому. Да, До свидания, я попрыжу. А я кто? Я, я по-любому по легендарка. Бравлер, а так, так, меня слушай, ты обычный, хроматический, межрепетитерический? Так, ты, ты вообще с какого города? Или ты так, путник, спутник? Я... Живешь тут, там, пришла жить... Короче, ты путник, потерявшийся, и тебе нужен город под крыло, чтоб ты залегла. Стой, Балбисина. Дефицента снова. сестра. Еще лучше. Так, ты, тупая. Координаты, чтоб не скинула, на положила Я мне в дом, мы придем и разберемся с этим вирусным вирусом, вирусом пидом. Все. Так, Нет. ты, Калет, пока поживи в доме у, пока поживи в доме, вон Шелли поживи, она не против будет. Против? Очень даже против. Ладно, иди к Джину. Ой, да ладно, поживет А, ну вот, иди к одна кровать ничего. Борис... На полу поспишь. А, вот это! Вот это! А я думаю, вот эта шняга, а не эта шняга. О, ну, все, о. видишь, две кровати. Так, ну, все, а ты живи здесь. Ты как тебя? А тебя как зовут? Малефисента колит. Какая Малефицента? <связь> ты тупая, просто не знаю. Понятно тебе? Ты будешь стриксиколлет. Да. Боя Называй меня твоя королева. Ага, Трикси Коллет, Я молчи. Малефисцента Коллет. Её зовут Малефисцента Коллет. А Ее зовут мама. Трикси Коллет. все никакой Малефисценты не будет. Понятно. Трикси колет, никаких Малефисцент. А. а тебя Коллет зовут просто. Да, мне зовут Коллет. Коллет, Коллет, который придал мне. Всё, плохая, здесь, красивая. Ты, ты берешь эти красные буки, расставляешь где-то чтобы заражаются из-за тебя, да, из-за твоих правителей, да. которые там где-то шастали, лазили. Все, сейчас ты берешь, берешь, и выметаешь из города, и мне координаты на напиши потом. Я знаю, я там живу, короче, я знаю, где это находишься. Тебя изгнали, а тебе и память? Ты забыла это? Нет, нет, я не помню. Ну, максимум я не помню, просто я уже долго путешествую. Пока не когда... память, когда она вышла из города? Я тебе тоже сейчас стеру память, если ты не вылетишь из <свист> этого города. Ну и если я тебе кое-что дам. вылетай из города. Какой ну, вот хороший блок. Вылетай из города. Нет. Да. Кыш, отсюда, все. Ла, ла, ла, ла. -ла, -ла. Учу... Ла-ла-ла, все. Подвигаю. Ла ла ла ла, ла все. Кто Мой защит? дом мое личное пространство. Кто зайдет, в тюрьму пойдет. Все. Эн, иди, сюда. иди отсюда. Только посмей зайти. Звонок есть. Безграмотная. Фу. Уберите это, я с мусор какой-то выкинул. Это защита от этих красных блоков. Да-да-да. Ну, быстро! Уходи из города на 4 Ну все, я полетела. скинь Вали. А К нашему мэру Бряжник ушел, пошел на вас, на, напустил огромный метеорит. Это, Какой это кто такой Кто это? Я это... знаю, у вас вирусный 8-бит. Это не наш. Это наш заместитель. Да, да, да. Кто да, такой да. Бряжник? Да? Это тупайка, лет у него уже мозгов нет. Согласен телевизор Ой, перед сном смотрит и нельзя смотреть ночью не она, она вроде бы не смотрела но я не помню это может быть не снилась ну, ладно все полетело. с ней ей уже все кажется у мерещится, она больная психически неуравновешенная так Дзынь -дзынь. ну и что делать сегодня как, какая-то пришла ушлепка как коллета еще пришла кто еще тут? Ну все надо идти к этому вирусному биту и сказать ему лицо набить. Ребята, где это что за... Вдвоем объединим. Браул тауна Балбесина. Ты, ты даже не знаешь, как нацкоурт называется Яндекс. Привет, привет Бул. Слушай меня сюда внимательно. Нам нужно. Такие... Моя помощь, да вы, да вы без мои помещи не Да иди ты, ты вон на все. Дойдите, вот да кого? Зачем бежать? Мы могли тут обсудить. Мне нужно вещи взять. Вещи О, он балбес какой. Не балбес, он ничего. Эм. А тебя не смущает, нет? Что? Нет, не смущает. все, вон пошел. Нет, вижу. я не пойду, вон. Так, я то. Что, -то, что тебе нужно? Так, слушай меня. Сюда. Да на, забирай ты ящики. эти тебе вскопнул сейчас. Сюда, давай. Так, что тебе короче, мне, говори? Ну дела. Короче, тут такое дело. Есть одно важное дело. Ты, ты же Барли там давал геймрню. Нам она скоро понадобится. Много ее понадобится. Потому что, что, что мы а скоро там... пойдем в атаку в город Бабочка Таун. Бабочка Таун? Да, там у них какой-то вирусный 8 бит, мэр. И Нет. надо. Ну другой. Там мэр, вирусный 8-бит, ты меня учить будешь? Э, я сегодня там был. Кого ты был там? Был. Ага, был. Я Тай. давал броню. Вот заработал в Востоке Голгойна. Угу. Координаты мне скажешь, и мы пойдем. Там вирусный 8-бит, я уверен. А ты теряет память, когда выходишь. что люди не знали, где он находится. А, ты но учишь. мне так говнет. Триксиль. Колекси трикс, трик, колет. Не знаю, как ее там короче, без разницы, как ее зовут. Скинет мне координаты сегодня. Надеюсь. И вот потом мы подготовимся и пойдем начистим этому 8-биту лицом. Ну, будь, надеюсь, Швабра колет, триксиколет она Да, она мне скинет. Обманывать людей только так. Всё, я переодеваться. Хорошо. Ладно, переоденься. Что это? Нет, а, ну логично. Ладно, а пойду. Я домой, Все, я обсудил. Там дальше сам хочешь решай, хочешь нет. Ну, а лежи. что мне делать? Нет, здесь, Где им гем-броню достать? У меня гемов нету. Гем-броня? Ты у Барли, барли давал гем-броню. Так ты забери у него потом сходи, когда он появится в городе. Когда он появится? Я знаю ровно так же, какие ты, чувак, балбес. Я знаю, когда он появится, так что ты его появится. Я не знаю, когда он появится. Все, отвали я домой, пошел. Маличную... Так, не нарушать мое личное пространство. Ну дверь закрыть? В смысле? Все. Что надо, соседи? Пошли вон закрыть двери. А, мы а? а мы будем... чё надо? Тук -тук. Что надо? Что? Не вон. входить вон. нельзя, двери закрыты. Не, фигел? <свят> так, что надо? Я здесь хватит звонить. Мы в Нет. Это... Ай, больно! Людей уважают, боже. У меня все да, Шелли, пошел вон. Я Шелли. Вон. Барли, я скажу вам, куда уехал Барли. Нечего О. нам, ничего, говорить, Бул. Все, отвали от меня. Хватит зыкать мне. Я хочу посидеть, отдохнуть. 6 я... вечера, я... Че тебе надо? А? Через... Да? Пошел вон, все. Я да, тут через... посижу. Окно Зы -зы. Да. Я сейчас выловаю вам бошки дзинь ой. ой. Это, это, это реклама. Желаю гуглой. Ой, бедный бух. Я стреляю, бул. Берегись. Ой, ой. Зля, зря вы на бравлера фрумикс выканули. Всё. Пойдём ещё, Пойду я ой. спать. У меня, говорит, остался. Себе вот ну, Блин, Иди сюда.